составом Это, возможно, и ключевая проблема. Динамо почему-то команду в последнее время штормит, потому как игроки не чувствуют возможно, что они будут играть в основе прострелы. Бакич должен был там находиться, но вместо него пробил защитник. Центральный и ударил выше ворот. также будет. Но, опять же, еще не решено с центральными защитниками. Сочивка и Сергей Политеевич также выглядят. В моем понимании приоритетнее удар поворотом от Бакича и слишком высоко он мяч задрал, но ну, уже неплохо, хорошая атака, которая завершилась ударом. И точно отдает на Швецова, Швецов тут же забрасывает, Джозеф, у него потрясающая скорость против Сидора он. Один в один играет и обыгрывает Сидора. Прострел и удар поворотом перекладина. Рылач! Удары! И... Минская выходит вперед. Видите, только покритиковал я рылыча, и тут же он забивает. 1-0. Минская выходит вперед. По идее, должен был Бакич забивать первым касанием, но вместо него это сделал 77-й номер Рылоч. Абдул направо, диагональ, Бакич, Джозеф, Джозеф бьет и очень таким не сильным, студенческим удар получился. Ну и Калинин, если честно, очень неплохо провел он первый тайм, пас на Бакича, Бакич уходит еще левее, бьет поворота. и какой красивый гол забивает девятый номер. Голевая передача от Калинина и... Ну, если не шедевр, то очень близко к этому. Исполнение на очень высоком уровне. И сразу от двух защитников он ушел и пробил. Это время. У нас еще играть и играть. 40 минут времени. Подача от Нафтана. Удары. и штанга спасает ворота Лпаухова. Если по внешности, то Плотников. Заброс на Морозова. Морозов бьется. Хороший, конечно, парень. Он очень мощный. Да, Томелу лучше не приближаться к М -м -м, Макса травмы сломали. Да, про это я и говорю, что действительно тот сезон, который он выдал в воротах Минского Динамо, это было, конечно, супер огонь. Плащинский первый на мяче, пробрасывает Владимир, пустые в ворота. Плащинский догоняет лучшего бомбардиры команды Морозова по шесть. Ничей у них при сезонке. И давайте послушаем, как его поддерживают. Эх, жаль, не успел. Но все кричали Вова! Это. И смотрите, Юрий путался довольный. Сейчас, как судье да, судья? Юрий Иосифович, не заводитесь. Ругает он игрока за эту обрезку. За то, что тот не подумал. Хорошо, если гол не засчитали, то почему? А может, вы мне объясните в комментариях? Туэт. И здорово играет полузащитник Морозов. Пробросил на Хващинского. Хорошо, связка работает. И сегодня Владимир вот действительно напоминает себя прошлого года. Владимир Хващинский прострел Морозов. Немного не успевает, но подбор будет за белоголубыми. Рылач, подача на дальнюю, даже нет, в центр, и снова подбирает Минская Динамо. Удар от Холодова, хорошо приложился. Владислав сыграл на соперника, Максим Швецов тянет мяч долго, снова на Хвощинского, который сегодня в потрясающей форме вышел на поле, снова в центр на Антон Путила, и в одно касание, хорош, Швецов. Но второй свой гол в карьере за Минская Динамо он так и не забил. Раз налево, но там Холодов хорош. Сам же Холодов встречает по полузащитника. Неплохой удар со свалом. И рядом с девяткой мяч пролетает. А, после этого вообще Нафтан забивал. Возможно и нет. Нафтан. Нафтан. Удар по воротам у Паухов. И, конечно, претензии предъявляют болельщики к эпизоду с падением Антона Путила. Владимир Хвощинский открывает Морозов. Посмотрите, как Морозов открывается. Здорово! Бежит Морозов. И дает пас Хващинскому. Исходу Владимир бьет. Но вратарь падает и не дает мячу оказаться в сетке. Правда, удара Владимира тоже не получился.